Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 29 ноября русская православная церковь вспоминает апостола и евангелиста Матфея. Сегодня я познакомлюсь с житием этого святого, который одним из первых написал Евангелие. Святой апостол-евангелист Матфей, сын Алфея, иначе называемый Левием, жил в галилейском городе Капернауме. Здесь сразу поясню, что у иудеев было в традиции давать своим детям не одно, а чаще два имени. Поэтому апостол Матфей где-то называется Матфеем, а где-то Левием, потому что у него было два имени – Левий, Матфей. Он был человеком состоятельным и занимал должность мытаря. То есть мытарь – это сборщик податей. Сейчас, как бы мы сказали бы, это налоговая служба. Соотечественники презирали и чуждались его, как и всех ему подобных. Дело все в том, что в то время иудея сходила в состав Римской империи. Иудеям не нравилось римское владычество – они мечтали стать свободными. А мытари, сборщики поддатей, собирали дань в пользу ненавистного римского государства. Даже, ну еще, ладно бы, если бы они собирали сколько положено, они часто брали себе гораздо больше денег, чтобы положить себе в карман. И за это были ненавидимы своими соотечественниками. Макфей, хотя и был грешником, но в то же время был не только не хуже но ну и много лучше гордящихся своей мнимой внешней праведностью фарисеев. Он, в общем-то, внутренне осознавал, что поступает неправильно. И вот Господь Иисус Христос остановил на этом всеми презираемом мытаре свой божественный взор. Однажды, во время пребывания своего в Кампианауме, после исцеления расслабленного, Иисус Христос вышел из города, и пошел к Галилейскому морю, сопровождаемый народом. На берегу он увидел у места сбора пошлин Матфея и сказал ему «Иди за мной». Услышав эти слова Господа не только телесным слухом, но и сердечными очами, мытырь тотчас же встал с места своего и, оставив все, последовал за Христом. Матфей был тронут тем, что Спаситель обратил внимание на него, всем презираемого грешникова. Совершенно повел себя не так, как вели себя фарисеи и иудейские вожди. То есть отнесся к нему не с презрением, а позвал его идти и слушать его божественное учение и всем сердцем воспринять его. В радости... Матфей приготовил в доме своем большое угощение и пригласил Господа и апостолов посетить его. Иисус Христос не отрекся от приглашения и вошел в дом Матфея. И собралось в дом бывшего мытаря множество соседей его, друзей и знакомых, все мытари и грешники, и возлежали за столом вместе с Иисусом и учениками его».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 но грешников к покаянию этим. Самым Господь показывает, что самое главное – это милосердие к людям. И оно гораздо выше и глубже, чем мнимая внешняя праведность фарисеев. С этих пор Матфей оставил все свое достояние, пошел за Христом и, как верный ученик его, после того уже не отлучался от него. В скором времени он удостоился Сопричисление к лику 12 избранных апостолов. Вместе с другими учениками Господа Матфей сопровождал его в путешествиях по Галилее и Иудее, внимал его божественному учению, видел бесчисленные его чудеса, ходил с проповедью погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем крестных страданий и искупительной смерти Спасителя и преславного вознесения его на небо.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 Иерусалимские христиане из Иудеев просили его изложить для них письменно дела и учения Иисуса Христа. В исполнении сей просьбы изъявили свое согласие и прочие бывшие в то время в Иерусалиме апостолы. И святой Матфей, исполняя общее желание написать Евангелие, спустя восемь лет по Вознесении Христовым сделал это. То есть он впервые описал в Евангелии, в Благой Вести, чудеса и жизнь Иисуса Христа. Сейчас я немножечко расскажу вам, в чем особенность его Евангелия. Первоначально апостол написал Евангелие специально для своих соотечественников на еврейском языке. Впоследствии он его перевел на греческий, и именно вот этот греческий перевод и вошел в Новый Завет. Святой Матфей ставил при написании Евангелия своей ц... главной целью доказать своим соотечественникам, что Иисус Христос и есть именно тот Мессия, о котором предсказывали ветхозаветные пророки, что Он есть исполнение закона и пророков, что ветхозаветное откровение, затемненное книжниками и фарисеями, только в христианстве уясняет, и воспринимает свой совершеннейший смысл. Поэтому он и начинает свое Евангелие родословием Иисуса Христа, желая показать евреям его происхождение от Давида и Авраама, и делает большое количество ссылок на Ветхий Завет, чтобы доказать исполнение на нем ветхозаветных пророчеств. Матфей не только излагает речи и деяния Христа, Другой темой является изложение учения о Царстве Божием и о Церкви, которое Господь излагает в притчах. Матфей подчеркивает в Евангелии, что Царствие Небесное и Церковь тесно сопряжены в духовном опыте христианства. Церковь есть историческое воплощение Царства Небесного в мире. И Царство Небесное есть Церковь в ее эсхатологической совершенности но схатологической, то есть в ее вечной совершенности. Евангелие от Матфея содержит в себе 28 глав. После того, как святой апостол Матфей оставил Иерусалимское общение Евангелия, он удалился из Иерусалима, проповедовал Евангелие во многих странах. Благовествуя Христа, он прошел Македонию, Сирию, Персию, марфию и Медию и обошел всю Эфиопию, на которую ему пал жребий и просветил ее светом разума евангельского. Напомню, что перед тем, как разойтись в разные страны для проповеди, апостолы кинули жребий, кому в какую страну идти, и Матфею досталась Эфиопия. Наконец, наставляемый Духом Святым, пришел он в землю людоедов, к чернокожему,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 величиной и сладостью, превосходящей все другие садовые плоды. А от корня его истечет источник чистой воды. А мывшись в воде источника, людоеды получат благолепие лица, и всякий, кто только вкусит от того плода, позабудет зверские нравы и станет добрым и кротким человеком. Матфей, приняв жезл из руки Господь, сошел с горы,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 Выходили из воды благолетные лицом и белой кожей. Они получали не только телесную, но и душевную белизну и красоту, отлагая ветхого человека и облекаясь в нового человека, во Христа.